58 школа команд Куин Бред! БРЕДА БРЕДА БРЕДА бред, бред, бред, Бреда, БРЕДА БРЕДА БРЕДА БРЕДА больше. бреда, бреда, бреда, бреда, бреда Руслан, бред, бред, бред, Слушайте, ребят, сейчас опять Лейсан выйдет, орать начнет. Айда, дверь закроем. А что это вы стоите? Да сейчас опять эта тупая курица Лейсан выйдет. А мы дверь закрыли. Так, стоп, булдажи, ты хватит, нишнеси. Заткнись! А ты чё, улегся? Ну-ка встал. А чё ты его вечно заткнись, называешь? Вот именно, почему я время. Так Затк... заткнись. А ты жирный, чё, как набережной Челны. В смысле? Стоишь и воняешь. <звы> вот ты зачем на нас сейчас кричишь, ругаешься? Мы вообще тебе подарок приготовили. Это это мне что ли? Ты что делаешь, дура? Так-то на нем кататься надо. А, так, придурок, помоги мне на него встать. <гас> это так интересно! Это так весело! Ух ты, ребята, спасибо вам большое! Я так рада! <гас> это еще и так удобно! <гас> <гас> ребята, спасибо! А зачем вы мне решили вообще это подарить? Да, чтоб катилась отсюда. Так, я не поняла. А с каких это пор ты стал таким наглым? Ну, вообще-то мы уже четвертый год играем и можем вести себя чуточку наглее. О, понял. Слышь, бородатый, скажи очкарику, что у вы нас в выпускной ведете. А, я, я что, это вслух сказал, да? Руслан, ты ж татарин? Да туда один Аллах не поможет. Вот такая вот команда, Квен Бред. Миниатюры очки. Посмотрим на миниатюру этих двух шпиндиков. Итак, давайте представьте Леонита, Леонид Гудин пришел в полицейский участок Здравствуйте, помогите мне, мне У меня украли телефон А вы можете его описать? Да Не похожий на тебя ага, Не да. похожий на меня Просто так прохожий Парень чернокожий непонятных звуков давайте же попытаемся их понять body, певец который поет алмагаш Шларом, забыл слова <реклама> Оказывается, Ильсия Бодрединова записывает свои песни в парке аттракционов. Party, they, yes. hey, hey, hey. It, uh... Мунир Рахмаев пришел на свой концерт слегка приболевшим. Кулар, кулар Ильсия Бедреддинова на, на корпоративе узнала, что генеральный директор русский. Я я ну а в конце хотелось бы сказать, не важно кто возьмет сегодня Гран-при, важно только то, кто возьмет сегодня Гран-при. Мы оправдываем свое название. Команда КВН Бред! Не за что.